Ну, это при Союзе, наверное, лет 40 или 50, больше даже. Тяжелые, да, очень неудобные. Ремонтировали, да, да, да. Вот э наши сотрудники даже умудрялись завязывать, чтобы больной не упал. А вот поломанные, вот они, даже поломают, пружины висят. Вот, по посмотрите. Ну, сами латаем, сами все делаем, по мере возможности. Как-то выходим из положения вот у нас есть этот вот вы не поверите давайте вот это самое посмотрите как они у нас спят потому что у нас не хватает этих кроватей видите это кушетка кушетка больные вообще здесь не, не должны здесь лежать просто вынуждены Cure, написали свои имена с наилучшими пожеланиями. Карен, Эрик, Джим, Дэйв, Найт, Джон. Всем большое огромное спасибо за помощь оказанную. Без <реклама> <реклама> Шоу, да ну, давай. Кровать, да. кровать так да, да. <laughs> Кровать хорошая, удобная. Намного лучше, чем старый. Подголовник можно приподнять, отпустить. Когда устает спина, можно в сидячем положении сделать. То есть спина не устает, и тело не устает на ней. И ночью сон хороший. Она как сделана, что для больных именно, вот что хорошая она, да. И готовят больную там, имеется удобный, да. Для Малгана люротруб, где Маша. Это в основном я ночью. Садишься, встаешь, губка сразу выравнивается. Нету такого, чтобы она просела, встал. И сразу матрас становится ровный абсолютно, как как будто на нем и не сидели. Как говорится, что все все сделано идеально, да. Самое главное, что наши медсестры не будут теперь штативами ходить. Ай был штатик второй, удобный кен. Я жду штатик четвертый в Кельвеи. Из-за штатиков пола без гая удобный пол, да. А вы можете 4 уровня, 5 уровня, 10 уровня, 10 уровня, 10 уровня, 10 уровня, 10 уровня, 10 уровня, 10 уровня, 10 уровня, Арвар Чилдраз, чувак его сда, он сейчас жук. Замин тип Чилдров, Астун Чью, Буту Бар, А Уборкал, А Мо, Емелер Нюртканга, все. что Чардамун армии на волотат. Бизнэйм бөлмдерде, Исайт проекты сине Чанг разчлекта билизем. Бирле администрация жаттан Ушул, Чанг крваттар орган Гебер, Тяхша, Соседи говорят, давай поменяемся. Все хотят на новую кровать, да. Как выздоровим, выпишемся, потом передадим соседу по наследству койку.